Друзья, всем привет, с вами Максим Муромцев, компания Natan Group. Мы сегодня находимся в городе Тюмень, жилой комплекс Айон, Квартира 3+, 120 квадратных метров. Сегодня будет видеообзор и разговор с заказчиками. Погнали! Сейчас мы находимся в коридоре при входе в эту квартиру. С этой стороны у нас расположилось вот такое большое ростовое зеркало. Снизу тумбы под хранение ключей и различных принадлежностей. Здесь у нас видеодомофон. Дверь в этой квартире заменена, сделана благорожка. На входной группе у нас стеклообои под покраску. Здесь у нас декоративные рейки. А на полу у нас здесь шестигранный гранит. И в этой зоне мы сформировали участок простенка под шкаф. Коридор который не дает абсолютно никакого воздуха такому, казалось бы, большому пространству. В этом участке у нас от застройщика был проем. Это было зонирование коридорной зоны и гостиной зоны. Мы его убрали, сделали стенку с этой стороны из гипсокартона, на которой расположились проходные переключатели, отвечающие за освещение. Здесь у нас появился шкаф. В зоне кухни мы также выстроили стенку из гипсокартона. Для чего? Для того, чтобы со стороны коридора и вообще вот с большого этого пространства нельзя было просмотреть внутренности кухни, которые видны с боковой стороны. Кухонный гарнитур достаточно большой, он расположен по двум стенам. С этой стороны у наших заказчиков два встроенных холодильника достаточно больших. Здесь у нас встройка идет, СВЧ и духовой шкаф небольшой уголок под кофемашину, кухня у нас полностью выполнена в эмали, столешница, здесь у нас камень, фартук на стене, это у нас керамогранит, примыкание выполнено просто силиконом, никакого плинтуса нет, здесь это позволительно, потому что два материала, которые абсолютно не впитывают влагу. Смотрите, в зоне кухонного гарнитура у нас также есть и обеденная зона, на обеденной зоне у нас расположился вот такой свет, в зоне кухонного гарнитура у нас есть э, дополнительное освещение. Первое это подсветка рабочей зоны, дальше у нас точные светильники и вот конкретно в зоне э, обеденной у нас стоит вот такие подвесы, которые свисают с потолка, светодиодное освещение. Переключение может быть как теплое, так и холодное. Из обеденной зоны мы перемещаемся в гостиную зону. Кухня-гостиная, как я сказал, уже достаточно большая. Большой кухонный гарнитур, большая обеденная зона. И зона просмотра телевизора, то есть зона отдыха. На этой стене у нас расположился телевизор, кондиционер. Здесь есть вот такой вертикальный стеллаж, горизонтальный стеллаж в а, длину всей этой стены. И есть здесь рейки под покраску и есть панели на стене, которые у нас выполнены в пленке. Также в этом стеллаже у нас встроен камин. Как я уже сказал, у нас небольшой будет разговор с заказчиком. Мы находимся на объекте, это наш заказчик Артём. Они уже здесь со своей семьей живут один год и один месяц. В принципе, то, что хотели, в результате, то и получили. Ну, какие-то были там широковатости, но они вроде все решались. Если какие-то вопросы там с прорабом решить не могли, решали с Максимом. Вы уже живете здесь год, за год вы обустроили полностью всю квартиру, все доделали, 120 квадратных метров. На тот момент времени, вот сейчас, если так плюс-минус вспомнить, сколько денег по итогу вот у вас на сегодняшний день ушло на такую квадратуру? Вместе с мебелировкой. Тут как бы сложно до конца сказать. Ну, где-то в районе 7. В районе 7, 7,5, наверное, половиной, Так, так-то. То есть, смотрите, 120 квадратных метров. Цены откатим назад, к 2021 году учитывая все затраты на материалы на черновые чистовые и учитывая мебелировку у заказчиков получилось уложить а, в 7,5 примерно миллионов рублей на текущий момент времени а, если делать такой же примерно ремонт то 7 миллионов рублей это уже будет без мебели то есть надо понимать, что цены растут катастрофически быстро, то есть прирост примерно на 30-35% за год вот, а если бы ну я так просто, как я уже говорил, если бы вы делали в этих текущих условиях, то у вас без мебели была бы та же самая цифра, что вы успели сделать все с мебелью. Сейчас с мебелью, если говорить о таком уровне ремонта, то это будет где-то, наверное, восемь с половиной ориентировочно. Вот, учитывая все то, что здесь есть. Сейчас мы перемещаемся в спальную комнату. В спальной комнате какие у нас изменения технические? Здесь у нас выстроена стена из гипсокартона, за которой у нас располагается встроенный шкаф всей длине помещения здесь у нас стоит кровать прикроватные тумбы стоят с другой стороны в этой зоне мы сделали то же самое напольное покрытие что и на полу подняли его на стену сделали с подсветкой здесь у нас стена из гипсокартона и вот такие металлические реки которые мы выкрашивали специально под объект в черный цвет для того чтобы добиться такого эффекта по выключателям прикроватным и розеткам они естественно у нас проходные они отвечают за центральное освещение также они отвечают за прикроватное освещение и с этой стороны. Спальная комната достаточно большая, можно заметить, что стоит двухметровая кровать и какое расстояние у нас здесь до точки просмотра, то есть до самого телевизора. Достаточно много места, соответственно, телевизор на этой стене также расположился большой. Здесь у нас макияжный столик, то есть выкатные тумбы, переходящие плавно вот в эту зону. И в этой зоне также у нас выполнены рейки, рейки под покраску и сделано здесь зеркало. В этой зоне у нас выполнено подсветка, которая идет с потолка из светодиодной ниши. Сейчас мы с вами переместились в ванную комнату. Что сделано в ванной комнате у нас? С этой стороны мы выстроили участок под стиральную машину. У нас здесь выстроена стена. Стена выстроилась для того, чтобы расположить полноценно ванну от стенки до стенки, чтобы не было никаких участков, где вода может протекать помимо стен. Дальше с этой стороны у нас закрылся короб. У нас здесь были стояки канализации и водоснабжения. Дальше у нас в этом участке идет снизу это керамогранит. Сверху это идет мебельное решение, в котором у нас расположилась полностью вся сантехническая сборка по данному сунузлу. И дальше у нас есть также мебельное решение по этим зонам. Здесь у нас идут фасады. Здесь у нас идут полки, также здесь полностью плита, большое зеркало и вот такая тумба с раковиной. В этой зоне у нас расположилась вот такая ванная. Снизу под ванной, несмотря на то, что у нас здесь э, плита идет 20 на 120, у нас есть участки, где эта плита открывается для того, чтобы был доступ до э, ревизии, а именно до сливного сифона в ванне. Из особенностей данного санузла у нас здесь встроенная сантехника, это в рент-клуде. Он у нас располагается, стройка по разным стенам. С той стороны у нас э, душевая система стоит, верхний излив и лейка. Также регулируется оттуда, то есть внутри стены у нас проложена трасса водоснабжения от этого участка до этого участка, чтобы получить, собственно, такой результат. На этом объекте у нас, как и на многих объектах, использованы Инсталляция ТЦ. Поправка. Я сказал, что 21 год, не 21 год, а двадцатый год. То есть у нас сейчас второй год. Да. И вот прирост по ценам да, на плюс 30-35 это примерно за полтора года. Если вы покупаете себе недвижимость и она по квадратуре достаточно емкая, то будьте готовы к тому, что цены на материалы и на работу они соответствующие. У нас были здесь уже за год какие-то гарантийные моменты, по которым мы приходили, правильно? Были. То есть, у нас там подтекание было в душевой. В душевой, да. В душевой. Как оперативно отреагировали? Грубо говоря, там через 2-3 дня. Ну, то есть, вы не писали никакую претензию нам. Нет. Вы просто написали в чате, что в у вас. Чате есть… Написали в группе, да. Да, то есть, момент какой: смотрите, мы не работаем, как я говорил, там через какие-то претензии. Напишите претензию, и мы ее рассмотрим. Нет, это все полный бред. В плане того, что мы с заказчиками стараемся остаться в хороших отношениях. Соответственно, заказчик. В течение там, года написал, да, мы приехали, что-то сделали. А, не нам невыгодно, не заказчикам невыгодно, чтобы мы расстались по-плохому. по, по Причина того, что а, моменты какие-то возникать в течение там, нескольких лет жизни могут, да и в принципе в перспективе, там, перегорел какой-то свет, сломалось что-то там в щеке, да, по сантехническому оборудованию, кто-то должен это заменить. И если это будет какая-то сторонняя компания, то это будет, ну, своеобразный геморрой в плане того, что они не знают, как это собиралось. Если придут на нашу сантехническую сборку сантехники с управляющей компанией, они просто выпадут в осадок, потому что они не поймут, что за что отвечает и для чего, собственно говоря, все это нужно. Спасибо за разговор, спасибо за доверие, за то, что дали нам возможность записать видео, потому что у нас обычно видео записывается тогда, когда мы закончили ремонт, что-то тут вот только подмели и мы уже записываем, потому что заказчики переезжают, и мало потом кому хочется, чтобы их тревожили, вот лишний раз приходили. Но ну, вот сюда мы пришли, нас пустили, мы здесь записали обзор, с полной мебелировкой и даже в тот момент, когда уже здесь непосредственно хозяева квартиры проживает. Сейчас мы перемещаемся в другой санузел. Изначально от застройщика в этом санузле у нас был только туалет. Сейчас мы находимся в гостевом санузле. Гостевой санузел достаточно большой. То есть он изначально предполагает унитаз и возможно биде. У нас по конфигурации будет немножко наполнение другое. Смотрите, в этом участке у нас есть ревизионный люк, который отвечает за отопление на этом объекте. Он у нас здесь останется без изменений и останется вот в этом участке. Но для туалета достаточно много здесь на самом деле места, что у нас появилась возможность расположить здесь душевую полноценную кабину, которая достаточно большая по размеру. Здесь у нас идет фальш-стена, за этой фальш-стеной вот в этом участке у нас идет ревизия, которая отвечает за отопление на этом объекте. То есть там вот вся регулировка, а, она у нас за стеной. И заказчик сказал, что уже был один случай, когда он открывал, чтобы посмотреть из-за того, что не работала батарея в какой-то из комнат. Вот, единственный момент, что потом это все пришлось обратно просиликонить. Но сам факт того, что ревизия есть и она в доступе, это тоже хорошо. А в этом участке у нас смеситель не встроенный, наружного монтажа, это тоже клуди. С правой и с левой стороны у нас здесь расположились полки под хранение необходимое в душе. Здесь у нас плитка двух форматов, это 60 на 60 формат и это формат 20 на 120. Вот, в душевой значит, у нас установлен унитаз, гик-душ, также инсталляция ТЦ с нержавейкой и здесь уже идет мебельное решение. Сантехническая ниша а, на этом объекте выполнена сразу на два санузла, на тот санузел и на этот санузел. В санузле также получилось положить достаточно большую раковину а, и большое, почти я бы сказал, ростовое зеркало. Сейчас мы перемещаемся в детскую комнату. Это одна из двух детских комнат в этой квартире. Сейчас мы находимся в одной из детских комнат. Мы здесь сформировали дверной проем, то есть от бортовок здесь не было. Дальше у нас здесь будет стенка, встроенный шкаф с этой стороны, и эта детская у нас будет располагаться под двух детей. С этой стороны у нас будет небольшой диванчик, и с этой стороны у нас тоже будет небольшой диванчик. Что у нас здесь сделано? У нас выстроена стена из гипсокартона в этом участке, за которым у нас также расположился большой вместительный шкаф. Но, как можно заметить, у нас здесь есть вот этот простенок, да, который у нас ничем не занят. Почему так произошло? Мы на нем расположили выключатели. А, потому что в обычной планировке мы максимально стену двигаем сюда, для того, чтобы разместить максимально вместительный шкаф. Но в этом участке у нас есть две кровати, которые идут одна напротив и вторая напротив кровати. Если бы мы эту стену поставили сюда, то расстояние на вход у нас бы было бы достаточно мало. Поэтому мы шкаф немножко убрали внутрь помещения, да, и здесь у нас появился большой просторный вход. Как я сказал, шкаф. Здесь у нас одна кровать с этой стороны, другая кровать. И у нас просто здесь симметрично сделаны на стене молдинги а с полноценными зеркалами во весь рост с этой стороны и с другой стороны. В зоне окна у нас... Так как это комната двух детей, в зоне окна у нас сделана длинная столешка. С одной стороны есть места под хранение, и с другой стороны тоже есть места под хранение. Освещение над рабочей зоной. Освещение у нас есть центральное. Это световая линия идет в гипсокартоне. И у нас есть отдельные люстры. Освещение разное. То есть люстра у нас с лампочками теплого освещения. Здесь у нас холодное освещение. Я могу так сказать. На вкус и цвет товарищей нет, и каждый для себя выбирает именно то освещение, при котором ему комфортно находиться в этом помещении. Мы с вами сейчас перемещаемся в другую детскую комнату. В этой детской комнате у нас сформирован дверной проем. В этой детской комнате у нас нет никакого шкафа под хранение вещей. Но в этой комнате у нас есть вот такая стена, на которой можно что-то писать мелками, если, конечно, этого хочется. Здесь у нас телевизор, здесь у нас диван, на котором можно смотреть этот телевизор. И здесь у нас сделана мягкая зона, как в этом участке, так и в зоне окна. В зоне окна у нас расположились вот такие конструктивные полки, в которые можно много чего положить. И также в зоне окна у нас есть стеллаж под хранение. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был интересен. Если так, то ставьте палец вверху, обязательно комментируйте и подписывайтесь на канал. Пока!